Коллеги, уже в 30 субъектах пройдут выборы органов государственной власти. Это более чем одна треть субъектов нашей страны. Это примерно численность избирателей, в которых равна населению такой средней европейской страны. А у нас всего лишь будут региональные выборы. Также состоятся выборы и в административных центрах. Планируется. Искать, В чем мы и стой, говорим? Среднеевропейская страна, давайте говорить среднеазиатская страна, средне ну, латиноамериканская ну, да, страна. Что на Европе свет клином сошелся? Это да пошли они. Ну да.